Привет, дорогие неспешники, с вами Зайцев Алексей и рубрика «Вредные советы» и, с вашего позволения, я начну вредничать концентрированно. Итак, обычно нас на разных школах учат работы с возражениями. Безусловно, можно научиться даже скачать табличку, при каком вопросе какой правильный ответ должен быть. И очень часто напоминает работа с потенциальным клиентом, если его можно так назвать, на такую, знаете, фехтование. То есть он возражает, а мы ему там дорого, мы да нет, это недорого, или там, да, смотря с чем сравнивать, там, а потом... Он говорит там, это там, американская, ну, что, американская продукция разве плохая, да у нас и нашей страны тоже плохая, ну то есть начинается какая-то, знаете, такая а, правильная борьба, не знаю, где-то заученные, где-то насмотрелись вот этих вот правильных ответов в каких-то табличках, да, может быть, в книжках каких-то неудачных, вот, которые написали теоретики, да, то есть а, самый важный момент среди того, что я хотел бы вам сказать сегодня, учитесь. У неудачников работать с возражениями потому что все что они умеют это продавать вам книжки научитесь таблицы ответов как правильно академически отвечать человеку которому не хочется с вами иметь дело